В районе космодрома Байконор обнаружил я полный летающий объект. Повторяю. В районе космодрома Байконор. Прием вас понял, конечно приветствуем вас на нашей планете. Кто вы и откуда? Здравствуйте, я житель планеты Проксима Центавра Би из звездной системы Альфа Центавра. Меня позвали сюда узнать, когда вы, земляне, уже начнете летать в космос. А мы уже летаем в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым в космосе. Он облетел Землю за 108 минут. Гагарин первым увидел, что Земля круглая. А что до Гагарина никто не был в космосе? Самыми первыми в космосе были собаки Белка и Стрелка. Они облетели Землю 17 раз за 25 часов. Представляешь, собак специально выбирали, чтобы они были светлыми и симпатичными. Какие вы, земляне, странные. А зачем это? Чтобы их было хорошо видно на мониторах, и чтобы их было не стыдно показывать в газетах. Странно, а мы летаем во вселенной уже давно. С тех пор, как случился большой взрыв. Представить... Как это по-вашему? Большой взрыв? О, так это еще когда было? Это было почти 14 миллиардов лет назад. Тогда не было ничего. В результате большого взрыва появилась Вселенная. Представьте, что эти оранжевые точки – это галактики во Вселенной. Ранняя Вселенная была очень мала. Она была размером с крохотную, но очень плотную точку. В результате сильнейшего взрыва ее частицы разлетелись во все стороны. Вселенная до сих пор расширяется. Ну да, наши ученые заметили, что когда объект приближается, он издает синие волны. А когда удаляется, красные галактики излучают красные волны. А это значит, что они постоянно отдаляются от нас и друг от друга. Опасность закончилась питание. Закончилось питание. Пополните запасы. Надо подкрепиться. А мне? Тебе другое. О, спасибо. О, как вкусно. А на других планетах вы были? Мы еще были на Луне. Когда Советский Союз оказался первым в космосе, США поспешили стать первыми на Луне. До Луны почти 400 тысяч километров. Человек долетает до Луны за три дня, а спутник новые горизонты за восемь с половиной часов. Наверное, если вы когда-нибудь полетите за пределы Солнечной системы, то первая будет наша звездная система Альфа Центавра. До нее четыре световых года, она самая близкая к Солнечной системе. Если бы мы сегодня вылетели на Альфа Центавру, то мы бы туда приехали только через 78 тысяч лет. И вообще. Нам надо сначала получше узнать про наши планеты, а потом уже лететь в другие галактики. Кстати, пока я летел сюда, я придумал, как получше заполнить планеты Солнечной системы. Меркурий, Рас, Венера, вас. Ой, я знаю эту считалку! Меркурий, Рас, Венера, вас. Три, Земля, Четыре, Марс, Пятер, пять. пять